Сегодня на этом тренинге вы подробно узнаете, как вы сможете заработать вашу первую 1000 долларов в этом бизнесе в первый же месяц работы. Мы, команда Форсаж, будем вам об этом помогать. Кто-то заработает больше, кто-то меньше, кто-то в первый месяц, возможно, сделает свои первые 500 долларов, кто-то тысячу, а кто-то даже сделает и больше. В течение чуть более часа, я вам раскрою все виды дохода подробно, вы начали бизнес, сделали свои первые шаги, сейчас ваша задача понять бизнес, который вы начали. Понять все его тонкости, как его строить. А моя задача вам отдать это видение и понимание, как все устроено. Приготовьте ручки, конспект, потому что важно будет записывать основные моменты, зарисовывать, будут слайды, небольшие схемки, несложные. Если что-то будет непонятно, поставите на запись да, и пересмотрите еще раз, перезапишите. Значит, Ваша задача как предпринимателя, начавшего свой бизнес, четко понимать, за что вам платят деньги. И что вам нужно делать, чтобы ваш бизнес развивался, увеличивался и приносил больше доход. Значит, поэтому отнеситесь к этому тренингу максимально серьезно. Оденьте наушники, да, выключите телевизор, чтобы вас не отвлекал. Сделайте, чтобы в течение часа вам никто не мешал. Потому что в тот момент, когда я буду что-то говорить, самые вещи, да, очень важные, которые способны изменить вашу жизнь, ускорят ваш бизнес, а вы будете в этот момент либо есть борщ, либо пить чай, либо еще что-то делать, да, поэтому... Если вы отойдете, может быть какая-то важная вещь, да, и просто вы потом не получите полной картинки и где-то что-то будете не понимать. После того, как вы э, получите всю информацию, вы должны будете ответить на несколько основных вопросов. Поэтому записывайте в процессе. Если будет что-то непонятно, вы сможете пересмотреть этот тренинг снова уже в архиве. Любой эффективный бизнес работает по четкой системе. Если вы будете четко следовать по нашей инструкции, рекомендации слушать вашего, вашего стоящего информационного спонсора, наставника, то вы гарантированно достигнете тех целей, которые вы для себя поставите. Ваша задача не просто слушать то, что я вам сейчас буду показывать и говорить, ваша задача услышать. Поэтому настройтесь на информацию и постарайтесь все максимально усвоить и понять. В любом случае жизнь она всегда тестирует, Готовы ли вы что-то поменять в своей жизни, в финансовом плане, в личном плане, да, там у кого-то, кто-то хочет найти вторую половину, еще что-то, неважно. Либо вы не готовы. Поэтому жизнь, это всегда тест, она всегда нас проверяет на крепкость, да, как в песне «Машины времени». Этот бизнес, это профессия, ему нужно учиться. И не будет так, что однажды вам стукнет там 60 лет, вас спишут с вашей работы, поблагодарят вас за службу, да, пожмут вам руку, да, и дадут вам 150 долларов пенсии, и помахает вам ручкой. Эта специальность позволит вам иметь доход и в 80 лет, потому что профессионалов в сетевом бизнесе покупают. Помимо всех доходов, которые я вам сегодня покажу, им еще платят определенный чек, как зарплата. Некоторым платят 5 долларов в месяц, некоторым 10, некоторым даже больше, в зависимости от уровня их профессионализма. Поэтому, чтобы стать профессионалом, нужно записывать, нужно учиться. Отнеситесь к бизнесу серьезно. Итак, сегодня мы с вами разберем пять вопросов. Первое – основные виды заработка. Второе – что такое цикл. Третье – что такое активность и автошип. Четвертое – начальные квалификации, как их достичь. И пятое – регистрационные пакеты и их отличия. Итак, фундамент. Наш бизнес стоит прежде всего на четырех опорах, 4 четыре столба. Первое – это компания GNS. Вы купили лицензию. И взяли в аренду свой интернет-магазин за 36 долларов и взяли систему «Форсаж» за 30. Второе – это современный эффективный маркетинг-план. Третий столб – система продвижения и обучения бизнеса. Вы сейчас находитесь именно в системе. Четвертый столб – это ваше отношение к этому бизнесу, потому что обучение, да, к самому бизнесу, к обучению, оно должно быть серьезным. И это основа, это фундамент, на котором держится, строится весь ваш бизнес. Все это взаимосвязано. Стол, если убрать хоть одну ножку, он не будет устойчивым. Так и бизнес, если убрать одну из этих опор, он не будет стоять ровно. И, скорее всего, он упадет. Так вот, о компании. Первое. Вы уже много знаете из презентации, где вам дали основную информацию. Вы уже что-то поизучали, посмотрели, ознакомились, поняли вообще, что это такое. О том, что компания делает миллиардные обороты, да, имеют эффективную высокотехнологичную продукцию, которая работает на продление здоровья, молодости, красоты. То есть работает на здоровье, на то, чтобы человек себя чувствовал лучше. Все видеопродукты, которые вам доступны в разделе «Компания-продукция», вы сможете изучить способы применения, разборы от докторов, научных деятелей, ученых и так далее. Все это есть в системе, для этого она и создана, чтобы у вас было все под рукой. Так вот, финансовый план, вознаграждение. Вы взяли свой интернет-магазин. И уже это позволяет вам иметь в компании GNS два вида дохода. Первое – это продажа через ваш интернет-магазин. Разница в цене от 25 до 40% будет начисляться вам. Доходы от приобретения бизнес-пакета от 25 долларов до 300 долларов – это прямые премии. Бонус за быстрый старт, fast старт бонус так называемый. Например, самый выгодный пакет в компании для вас, как для предпринимателя – это пакет, Джамба 1 год. Это самый лучший бизнес-пакет. Прямая премия за этот пакет 200 долларов. Пригласив 10 человек в бизнес, дав, показав им эту возможность, а заработать деньги, вы сможете заработать 2, до 2000 долларов. Только по одному этому виду заработка. Третье. Командные комиссионные. Это так называемая финансовая поддержка. Я сейчас коротко про них пробегусь, а потом вам уже более детально все это объясню. Командные комиссионные – это финансовая поддержка партнеров и ваших наставников. Так как многие не понимают сразу этот вид дохода, как и я тоже в свое время, тоже не сразу его понял, поэтому мы с вами чуть позже разберем его более подробно и детально, со слайдами, чтобы вы все понимали. Четвертое – лидерский бонус или матчин бонус. Это бонус удваивает ваши доходы. Если вы лично включили в бизнес 5 партнеров, то компания будет вам платить к заработанным деньгам еще 5% от доходов ваших партнеров на первой линии. Если вы лично включили в бизнес 10 человек, то компания вам платит с первой линии еще плюс 10%. Но если люди на автошипе, то есть это специальная автодоставка, о которой потом расскажу вам, то есть заказывают каждый месяц, то тогда с первых линий вам будут платить не 20%, а 30%. Пятый, бонус для лидеров GNS это 3% от общего товарооборота компании, от общего товарооборота, помните, это миллиард долларов, то есть 3% от этого, именно этот бонус привлекает сегодня большое количество лидеров с других компаний с шестизначными доходами, по этой причине сегодня переходят целые компании, топ лидеры других компаний именно в GNS, в компанию GNS уже влилось более трех компаний различных, больших, многомиллионных компаний, есть еще 2% от товарооборота при покупке пакета основателя, Которое дается, когда открывается официально какая-то новая страна или а, вливается другая компания, то а, компания дает определенное количество, ограниченное количество обычным дистрибьюторам, которые могут получить этот пакет. Сделав определенные действия, вы развиваете бизнес, определенный процент вам в портал будет выплачиваться плюсом. Кто-то получает 200 плюсом ко всему заработку, кто-то 1000, кто-то больше. Шестой вид дохода. Вознаграждение за трудолюбие. Бесплатные каникулы два раза в год. Также вы можете получить технику для продвижения бизнеса, путешествия за счет компании и так далее. Техника компании Apple, iPad, iPhone, Mac, компьютеры, да, путешествия в разные страны, в пятизвездочные отели, все включено полностью за счет компании с перелетами и так далее. Денежные промоушены, которые дают возможность плюсом ко всем доходам заработать еще либо 3000 долларов, либо 6000 долларов сразу, плюсом ко всем другим видам дохода. Также наша система Форсаж организует путешествия тоже, снимает виллы, несколько, 4, 2, 3, да, то есть на, на островах, а остров Бали, остров Доми, Доминиканская республика, Багамские острова, да, а лучшие дистрибьюторы, лучшие квалификации отдыхают, работают в течение одного месяца на таких виллах, в общем, живем, работаем в таких необычных условиях, делаем этот бизнес интересным, совмещаем работу, скажем так, бизнес еще и с удовольствием. Это коротко о видах дохода, теперь давайте разберем маркетинг-план, как в любой компании, есть свой бизнес-план, у нас есть маркетинг-план. Командные и комиссионные. Я вам покажу, что такое цикл. Мы работаем по гибридной бинарной системе. Давайте рассмотрим преимущества этой гибридной бинарной системы GNS. В системе есть две ветки, или, как мы ее еще называем, правая и левая нога. Этот бонус выплачивается за оборот группы. Бинар это значит от слова B, то есть два. Вы включаете в бизнес одного партнера вправо, одного слева. Два ваших компаньона. Соответственно, ваши партнеры и все ваши люди, они вас повторяют, делают точно то же самое. Когда ваши партнеры приходят серьезно в бизнес, они могут выбрать пакеты для бизнес-старта. Каждый пакет соответствует определенному количеству баллов, то есть CV. CV – это единица за товарооборот. Каждый продукт, помимо стоимости, имеет эквивалент стоимости в единицах CV. Например, Nevo продукт стоит 53 доллара с копейками, и это приравнивается к 30 CV баллов. Сыворотка имеет 60 CV балловую стоимость. Люминос, например, там очищающий 20 CV, дневной 36 CV и так далее. Чтобы вы лучше представляли, представим, что вы пошли в магазин, в супермаркет, купили там пачку масла, или там телевизор, да, и на кассе, да, пробивая товар, за каждый продукт вам еще начисляются баллы. Прямо на карточку у вас начисляются определенные баллы. За масло там 5 баллов, за телевизор 500 баллов, да, и так далее. И вот эти баллы потом переходят в деньги. В магазине вы можете рассчитаться этими баллами, да, купить что-то еще другое. Так вот, в нашей компании вы можете сконвертировать эти баллы в доллары и вывести их на карточку. Первое, пакет Basic, он стоит 220 долларов, он равняется, приравнивается к 100 CV баллов. Второй пакет Supreme, 525 долларов, приравнивается к 300 CV баллам. Третий пакет Jumbo. 900, там 4 доллара, приравнивается к 400 CV баллам. Пакет амбассадор он стоит 1120 долларов, приравнивается к 500 CV баллам. Пакет Джамба 1 год, 1820, 400 CV он приравнивается. Потом объясню почему. Потому что еще плюс 60 CV каждый месяц в течение 12 месяцев. Поэтому он называется Джамба годовой. То есть каждый месяц он дает активность. Я потом раз объясню вам, что это такое. Еще есть один пакет, только для европейского рынка. Э, амбассадор годовой, он дает 1000 CV, а в Европе вместе с налогом самый крутой пакет, самый крутой бизнес-пакет, он круче всех, которые я перечислил, это амбассадор годовой. Он приравнивается к 1000 CV баллам и плюс 60 CV каждый месяц. Это самый лучший пакет, который доступен только для европейского рынка. Например, вы пригласили двух человек. Один купил на 500 CV с одной стороны, с другой стороны на 400. Потом ребята вас повторили, включили своих партнеров в бизнес. Каждый человек берет тот или иной пакет, который ему нравится, с которым он хочет стартовать в бизнесе. Эти баллы, они суммируются. Каждый балл, он суммируется у вас. Как только с одной стороны у вас накапливается 600 баллов, а с другой 300 баллов, или наоборот 300 с одной, 600 с другой, неважно, вы получаете закрытый цикл. В сумме, запишите, да, у вас должно быть 900 CV, 600 с одной, 300 с другой. В этом случае у вас закрывается цикл, они у вас списываются, эти баллы 600 и 300, и за это вам компания платит 35 долларов. Запишите, один цикл приравнивается 35 долларам, то есть это 35 долларов, которые вы получаете на счет. Вот смотрите, с одной стороны у вас пакет на 500 CV, с другой 400. На второй линии у вас, например, да, тоже 500 и 300. 400. А с другой стороны у вас два человека 300. 400 и 500. С левой стороны у вас 500 баллов плюс 400 плюс 500 равняется 1400 в целом. 600 у вас с этой стороны конвертируется, то есть 1400 минус 600 остается 800 CV. С правой стороны у вас объем 400 плюс 400 плюс 500 равняется 1300 CV. Отсюда с правой стороны конвертируется 300. То есть 1300 а, минус 300 сконвертированных остается 1000 CV. Это у вас уже один закрытый цикл и у вас остается еще 1000 баллов справа и 800 слева. Снова же, там где 1000 у вас а, забирается 600 CV, справа у вас забирается 600 CV, то есть 1000 минус 600 осталь... остается 400 CV. И слева у вас забирается 300 CV, 800 минус 300, остается 500 CV. И это еще один закрытый цикл, и у вас остается 500 и 400 баллов. И вот когда ваш бизнес развивается, появляется в команде там Миша, Маша, Коля, Оля, Таня, неважно. Но есть одно огромное преимущество, когда используя систему Форсаж, мы выстраиваем международные структуры. У нас более 50 стран в системе Форсаж, и вот представляете, представьте, вы приглашаете людей, Потом ваши ребята приглашают других людей в бизнес, появляются новые страны и так далее. В вашей сети появляется Эстония, Литва, Россия, Беларусь, Англия, там, э, Германия. Там вдруг у Тани появляется целая страна Эстония, а там товарооборот уже 505 тысяч CV. Да? У Маши появляется Германия, там товарооборот 10 тысяч CV и так далее. Следующие страны у меня... За 5 лет работы уже более 50 стран. И вот так идет к одного к другому. Появляются следующие страны, открываются следующие различные европейские и так далее, и так далее страны в бизнесе. Где люди делают покупки, строят этот бизнес, зарабатывают свои лишние деньги. Просто используют, заказывают продукт для себя. И так далее. За каждый заказанный продукт в компании имеет, как я сказал, определенное количество CV, баллов. И они у вас все суммируются. Каждый заказ, который будет делаться после вас в системе, все эти заказы будут суммироваться. Все эти CV у вас будут собираться. И вот представляете, когда однажды в вашей организации уже сформируется 100 человек. И эти люди делают закупки, открывают бизнес, покупают выгодные бизнес-пакеты, потому что там больше количество продукции, они имеют огромное преимущество, они намного дешевле там получаются, и это намного выгоднее, особенно, когда вы делаете бизнес. Вы можете заработать на них в два раза больше, потому что там продукции в два раза больше. То есть продав даже продукцию, вы сможете двойную наценку получить, двойную прибыль. Кто-то продает, кто-то будет строить бизнес, у кого-то свой есть салон красоты, у кого-то свой магазин. И он уже продает целыми партиями, при этом закупая это все со своего магазина по себестоимости. Он сам со своего магазина закупает и уже это реализовывает в своем магазине. Плюс у него открываются все виды дохода. При этом у человека есть все виды заработка в его интернет-магазине. У вас начинает постоянно закрываться цикл. 600, 300, 300, 600. Через 3-5 лет у вас появится 4000 человек, как у меня сегодня. Более чем в 50, 50 странах мира. Постоянно развивая, делая бизнес, хотите вы этого или нет, у вас будут формироваться страны, будут включаться люди сами, вас будут находить, писать, интересоваться, у вас будет появляться бизнес, строиться. Постепенно, постепенно, постепенно, постепенно он развивается. Всего с двумя людьми в начале, один вправо, другой слева, вы можете развить сеть в несколько тысяч партнеров, как это получилось у многих других партнеров, которые сегодня находятся в нашей системе Ваши циклы будут сначала в среднем закрываться нечасто, по 5 может быть в месяц в начале Но потом, когда сеть, она уже становится все больше и больше, у вас их будет и 10 только в день И это если в 10 в день, это 350 долларов в день В начале, в первый год, как я сказал, вы будете зарабатывать 500, 700, 1000 долларов да, в среднем в первый месяц Потом ваша сеть будет увеличиваться Объемы продаж будут увеличиваться, новые страны, новые продукты, новые клиенты. И уже сегодня в компании более 300 человек, с, э, и с каждым годом и становится все больше и больше, которые зарабатывают более 100 тысяч долларов в месяц за 7 лет работы в компании. Это и есть так называемый пассивный доход. Я, например, сейчас нахожусь в Доминикане уже второй месяц. Пока мы здесь э, сюда летели тогда, да, еще два месяца назад, мы летели чуть более суток, я даже не открывал крышку своего компьютера. Но прилетев, я открыл свой бэк-офис. И заработал более 10 циклов. То есть за сутки более 10 циклов у меня закрылись. Моя сеть сама растет, даже без меня, благодаря системе. Благодаря системной работе, правильной выстроенной инструкции, по которой все работают наши ребята. Люди продвигают свой бизнес, появляются новые клиенты партнеры, делаются продажи, закупки. Все эти баллы, они суммируются. И закрываются циклы 600-300, 300-600, 600-300, 300-600. Поэтому вначале вам ваш спонсор говорил, быстрее возьми свой магазин, для тебя это важно, потому что под тобой, в твоей сети уже будут регистрироваться люди с других стран. Потом впоследствии ты будешь просто зарабатывать больше благодаря этому. Вы пришли в бизнес, и таким образом под вами будут появляться другие партнеры с разных стран. Давайте я вам покажу. Смотрите, я взял магазин. И после меня открываются магазины. Но мой спонсор и вышестоящие спонсоры тоже развивают бизнес и стремятся выполнить квалификацию, чтобы получать больше бонусов. И ставят людей либо вправо, либо слева. Так работает система. Бинар, помните? Справа, слева, справа, слева. И таким образом это нужно делать, иначе вы квалификацию другую не построите. Таким образом так устроено. Под вами образуется глубина бизнеса. То есть разные страны. Каждый человек, который стоит над вами, тоже включает партнеров. И каждый человек, который приходит после вас, он уже встает в вашу структуру под вас. Либо в личную ногу, либо в главную ногу. Она называется у нас еще спиловер. Уже под вами. Спиловер это уже под вами. И формируется из, они формируются из совместной работы. То есть ваши доходы будут сформироваться тоже, в том числе и из совместной работы ваших спонсоров и команды которые пришли до вас. Что получается? Одну ногу, одну сторону выстраиваете вы и ваши наставники. Вам в этом помогают люди, которые пришли в бизнес до вас. Люди будут разные, кто-то просто как клиент, как потребитель продукта, а кто-то появляется такой же, как и вы, да, который выстраивает одну и другую ногу. Первый, второй пришел делать бизнес. Выстраивается огромная структура. Даже есть пример, да, например, вот есть действительно реальный пример. Одна женщина пригласила человека в бизнес, он профессионал, его заинтересовал этот бизнес, и он начал его строить, он зарегистрировался также с нуля, начал его развивать. Сегодня он зарабатывает минимум 20-30 тысяч долларов в месяц. И представляете, 20% от этой суммы, 20% от этой суммы, а так как у нее более 10 человек в первой линии на автошипе, она получает 30%, 30%, процентов, представляете? 30% от 30 тысяч долларов, это 9 тысяч долларов в месяц. Которая она зарабатывает только благодаря, что она включила в бизнес профессионала. Серьезного сетевика, который развивает очень серьезно этот бизнес. И она получает только по одному виду заработка – 9 тысяч долларов, друзья. 9 тысяч долларов в месяц. Потому что включила в бизнес человека, который начал строить бизнес серьезно, профессионально и надолго. Конечно, она сделала это не сразу, она тоже развивалась постепенно, да, не в первый год это произошло, но сегодня она может вообще не работать, просто живет на эти проценты, представляете? Это бинарный гибридный маркетинг-план, который позволяет даже новичку иметь доход от общей работы команды. Вначале больших денег, огромных не ждите, но тем не менее… Чем больше будет становиться ваша сеть, тем больше вы будете зарабатывать денег. И как показал себя на практике этот маркетинг, он позволяет быстрее, эффективнее развиваться. С вашими командами работают, вас поддерживают, вас обучают, делятся своими наработками, секретами и эффективными методами, потому что каждый заинтересован в вашем успехе. Чем больше в вас сеть, чем больше вы зарабатываете, тем больше, соответственно, вашему спонсору платят. Он заинтересован в вас и он будет вам помогать и обучать. Прямые премии за быстрый старт. Вы включили двух партнеров на первой линии. Видите, да, он взял Амбассадор с левой стороны и с правой стороны Джамбо один год. Как только э, ваш партнер взял пакет Амбассадор, вам выплатили 250 долларов. Как только ваш партнер взял Джамбо один год, вам выплатили 200 долларов. Дальше ваши первой линии тоже включает партнеров, соответственно, у них уже тоже по два, у каждого, видите, да. И как только... У ваших партнеров берут какой-то тестовый пакет. Например, у парня, который у вас брал Амбассадор, у него два человека включили, Джамба 1 год и Supreme. То есть он, ваш, ваша первая линия, ваш партнер, получит за Джамба годовой 200 долларов, за Supreme 100 долларов. Девушка на первой линии у вас, да, которая брала Джамба один год, она включила тоже двух партнеров с Джамба и с амбассадор один год. Соответственно, тот, кто, девушка, которая взяла Джамба, она, как только берет этот пакет, ваша первая линия заработает 200 долларов. Второй партнер, который у нее купит амбассадор один год, заработает 300 долларов. Это быстрый старт премии за быстрый старт бизнесе Они покупают бизнес-пакет, соответственно, вы зарабатываете быстрые деньги. Следующий бонус – матчинг-бонус. Процент 20, 15 и 10% с первых, со вторых и третьих линий. Они выплачиваются именно с товара оборота. Ваш партнер на первой линии закрыл цикл. Он заработал свои 35 долларов. Вам сразу же компания выплатит бонус в размере 20%. Это 7 долларов. Ваш партнер на второй линии закрыл цикл. Заработал свои 35 долларов. Вы заработали 15% от этой суммы сразу же. Это 5 долларов 25 центов. И партнер, например, на третьей линии. Он заработал цикл. У него закрылся цикл. 300-600. Заработал свои 35 долларов на карточку. Вы заработаете сразу же в виде бонусов 10%, которые выплатит вам компания сразу же, то есть 3,5 доллара. Понятно. Активность и автошип. Что это такое? Активность – это небольшая, но обязательная ежемесячная закупка продукта с вашего интернет-магазина, собственно, на 60 CV. Что это дает? Она дает право на получение всех видов доходов и бонусов компании. Помните, CV – это единица товарооборота, поэтому активность можно сделать тремя способами. Первое, через ваш интернет-магазин, вы заходите в ваш бэк-офис, там у вас есть внутренний магазин, где у вас все по себестоимости, заходите в магазин и покупаете, например, себе какой-то продукт на 60 CV, например, сыворотку или две коробки Ageless, у вас закончились, у вас люди скупают, интересуются, я вам скажу, что две коробочки Ageless это, это, это ерунда. Это очень мало, и у меня у самого я их продал более 20 штук, и при этом я не занимаюсь продажей. Просто люди, они сами видят, они, они покупают, они интересуются и с моей стороны, да, и даже с других стран. Это первый способ, как вы сможете сделать активность. То есть, закупили у себя с магазина, заказали две коробочки, и, соответственно, уже у вас вы активны, вы имеете доступ ко всем бонусам, получаете свои комиссионные. От закрытых циклов проценты, у вас циклы закрываются, да, и так далее, еще другие доходы. Продукт можете этот продать, использовать или подарить, то есть распоряжайтесь этим сами. Второе, автошип. Я чуть ниже расскажу вам о нем поподробнее, пока запишите. Третье, это клиент. Например, вы живете в России, клиент живет в Испании. Вы с ним связались, он что сделал? Он заинтересовался продуктом, он говорит, где его заказать. Соответственно, он может это сделать только через вас. Он зашел на ваш сайт, купил себе что-то на сумму в размере 60 CV, там это порядка 100 долларов, и... Это сразу же дает вам активность. То есть, клиент сам у вас закупил, и вы активны. Вам не нужно закупать самому. Дальше, автошип. Это активность, сделанная в автоматическом режиме. Выбирается тот или иной продукт, который вам нужен. Указывается количество месяцев. И в дальнейшем сам бэк-офис, сама система сделает вам заказ. Компания выслит вам весь продукт сразу. Активность и автошип – это, в принципе, то же самое. Только это заказ на длительность, на более долгий срок. Вы можете сделать а активность, например, на 3 месяца, на 6 месяцев вперед, на 9 месяцев вперед, на 12 месяцев вперед, да, чтобы вам не инвестировать в бизнес, вы уже получаете все виды доходов, соответственно, вы не паритесь, что у вас горят баллы, и, соответственно, уже ваш бизнес, он работает над год вперед. Это как взять, начать бизнес, да, вложить полностью на год, вам не надо ничего делать, вкладываться больше. Поэтому вот эти пакет Джамба годовой, это считается бизнес-пакет. Это самый выгодный пакет для бизнесменов, для предпринимателей. Также можно сделать автошип и более, там, двух лет, как кому а, проще. У меня, например, стоит более двух лет, да, то есть я уже в компании пять лет, я понимаю, что это такое, продукт у меня заканчивается, продукт быстро заканчивается. Преимущества автошипа. Первое, вы не забудете сделать активность четко в срок. Второе, вы не переживаете что у вас горят все баллы, да, acv Соответственно, третье, вы экономите при этом на доставке и упаковке более 200 долларов, потому что вы оплачиваете все разом, а не каждый месяц платите за упаковку, за доставку, это там лишних 20 долларов, зачем их платить? Один раз заплатили за доставку и упаковку, а не 12 раз. Просто это делать каждый месяц, надо 12 раз платить просто так эти деньги. Сделав один раз или пакет годовой, например, да, у вас активность сразу же. Сразу же все упаковали, большое количество продуктов, и, соответственно, вам это дешевле намного и больше продуктов. А, четвертое. Компания поощряет деловой подход к бизнесу. И, соответственно, помните, если в вашей команде 10 человек на автошипе, 10 человек, например, с, с джамбо годовыми, то вы получаете не 20%, а 30% с первых линий. Если он заработал 35 долларов, то у вас там получается 10, 10, 50. То есть вы 30% уже получаете. Не 7 долларов, а 10, 50. Есть разница, на больших цифрах разница очень серьезная, друзья. Помните, как я привел примеры? если ваш такой человек, который будет зарабатывать 30 тысяч долларов в месяц, никто никогда не знает, но такие примеры есть и не один. Вы будете получать не 20, а 30 процентов, а разница, как я сказал, существенная, 20 процентов от 30 тысяч, это 6 тысяч долларов в месяц, а 30 процентов это уже 9 тысяч долларов, поэтому чем больше ваших партнеров на автошипе, тем больше вы будете зарабатывать денег. Компания фиксирует, что вы серьезно подходите к этому бизнесу и дает вам возможность больше получать денег различных других вознаграждений, которые вы сможете получать в виде призов, Apple, как я вам показывал раньше, да, которые она выплачивает за определенное правильное построение вашего бизнеса. Дальше у нас идет карьера, квалификации. Что это такое? Первая квалификация – предприниматель. Вы купили интернет-магазин, систему «Форсаж». У вас уже доступно два вида дохода, можете продавать живую или в магазин, через магазин и получать быстрый день. 25, 100, 200, 250, 300 долларов. Вторая квалификация это дистрибьютор. Это тот человек, который купил бизнес-пакет, то есть это человек, который стал дистрибьютором. Его еще называют регистрационный пакет, тестовый пакет, стартовый пакет и так далее. Запомните, я называю его бизнес-пакет, потому что вы пришли в этот бизнес строить бизнес, вы пришли не как клиент. Остальные пакеты это для клиентов, то есть он... Больше продукции, но он не дает преимуществ, бизнес преимуществ не дает. Есть пять пакетов, в которых укомплектована продукция. И теперь у вас открывается возможность накопления баллов CV. Взяв какой-то пакет, ваше CV начинает накапливаться. Все заказы, которые совершаются в вашей сети, под вами, все эти баллы начинают вам начисляться. Третья квалификация – специалист. Это человек, который включил бизнес в первую линию двух людей, справа-слева, которые взяли один из бизнес-пакетов. И вам сразу открывается возможность получать командные комиссионные, то есть циклы. Как только закрыли эту квалификацию, баллы начинают конвертироваться. 600-300, 300-600, и каждый раз получаете за это 35 долларов за каждый один закрытый цикл. Четвертая квалификация, нефрит. Как ее закрыть? Нужно включить в бизнес лично 8, 8 дистрибьюторов с бизнес-пакетами или 4 специалиста. Сразу же включаете, у вас появляется четыре специалиста, соответственно, э, семейным входом, например. Один человек берет, например, сразу на себя интернет-магазин, на своего да, сына, или на своего отца, или на свою маму, там, неважно. Это называется семейный вход в бизнес. Это когда вы уже, как говорится, серьезно все вместе работаете, и у вас сразу же вы становитесь уже специалистом. То есть это четыре человека таких, которых вы включили в бизнес, и вы, соответственно, не фрит. И плюсом, вы теперь сразу же, пожизненно будете получать 20% с первых линий. Как только закрыли нефрит, 20% пожизненно будете получать. Расстановка. То есть правильно нужно обратить внимание, помните, на соотношение сторон. То есть надо соблюдать пропорции. Три человека должно быть в одной стороне слева, например, и пять справа. Или наоборот, шесть там с одной стороны, два с другой. Если специалисты, то один с одной стороны, три с другой стороны. То есть это расстановка для правильной... Квалификации. Обратите на это внимание, это очень важно, потому что когда вы строите бизнес, очень важно сразу же максимально эффективно подойти к развитию. То есть это на самом деле правильная расстановка в бизнесе, правильные квалификации, позволят вам потом больше заработать денег. Пятая квалификация. Нужно включить в бизнес 12 дистрибьюторов. Помните, да, дистрибьютор это человек, который взял какой-то бизнес-пакет. Или 8 специалистов. 8 человек, которые закрыли уже 2 человека, включили в первую линию. Право и слева. С этого момента вы получаете еще плюсом пожизненно 15% со вторых линий. Расстановка 3 человека с одной стороны, 9 с другой. Если это дистрибьюторы, а если специалисты, 2 человека с одной, 6 человек с другой. Шестая квалификация САПФИР. Нужно включить в бизнес 12 специалистов. Вы уже теперь получаете плюсом пожизненно 10% на третьей линии. Партнеров обычно бывает в несколько раз больше, чем на первой и на второй. Так как там у, у вас появился там сын, дочка, да, родились два человека, у сына там родилась дочка-сын, дочка, у, у дочки родились два сына и так далее. То есть уже правнучек всегда больше. То же самое и в бизнесе. На третьей линии у вас всегда партнеров в два-три раза больше, чем на первой и второй месте взятых. Расстановка. Три должно быть с одной стороны специалиста, девять с другой. Бизнес-система Форсаж. инфо Мы строим бизнес по системе, и это очень важно. Все самые успешные бизнесы строятся на системе. Макдональдс, Огромное количество бизнесов построено только благодаря системе. То же самое у нас. Наш бизнес стоит на системе. Чтобы зайти в кабинет, вам нужно ввести сайт www.for-sage.info, ввести свой логин, ввести пароль, и вы войдете в свой кабинет. Чтобы система начала работать, ее нужно настроить. Поэтому первое – это настройка системы. Смотрим профиль. Заполняем мои настройки. Ваша система, это не только система работы, обучения, дубликация, это еще и ваш сайт, ваша визитка. И она должна быть правильно оформлена по деловому. Фото должно быть представительное, без всяких посиделок, да, деловое фото, а, там дома или на работе, рядом с компьютером. А можно в костюме, можно в рубашке, главное не с бутылкой пива и с сигарой в зубах. Значит, далее по профилю. Вписать ваш логин обязательно, вы видите, выделено. Писать логин, чтобы он совпадал с названием вашего интернет-магазина, чтобы привязать ваш магазин к системе Форсаж. И о себе запишите, напишите причину, по которой вы пришли в бизнес, потому что люди будут вас видеть. В системе встроена внутренняя деловая социальная сеть. Люди приходят, интересуются, смотрят, кто пришел в компанию, какие люди, почему пришли, чем занимался и так далее. Дальше, социальные сети. Вы привязываете ваши социальные сети ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Ютуб. К вашему инструменту для продвижения. Если у вас нет социальных сетей, вы можете их открыть. Они вам пригодятся в работе. Вот ссылки на социальные сети, которые я рекомендую вам открыть и использовать в работе. Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Это самые важные э, социальные сети, которые вам потребуются. Рекомендую все ваши инструменты, социальные сети перенести в закладки, в ваш браузер. Я покажу, как это сделать. Вверху вы видите у вас закладочки, эти все социальные сети прямо поместить здесь в закладочки, чтобы было проще вам потом социальные сети найти и не искать. Просто нажали и, соответственно, сразу же перешли. Чтобы вы могли легко, быстро ориентироваться, потому что здесь очень важна скорость и бизнес это не исключение. Наш самый важный инструмент, это кнопка секретно, это то, вокруг чего крутится эта система. Это ядро, это Сердце – это мозг нашей системы. Сейчас у вас при нажатии кнопка закрыта. вы видите значок с закрытый замочек. У меня замок открыт, соответственно, у меня есть доступ к этой пошаговой системе работы, где собран, собран весь опыт, все фишки, по которым мы работаем. Все эти фишки в совокупности с помощью вашей команды дают стопроцентный результат, стопроцентный гарантированный результат в бизнесе. И все, дальше вы делаете то же самое, что делаем мы. То же самое. Вы должны понять, что это четкая, отлаженная, эффективная система. Это простая система, легко дублицируемая. В этом вся и фишка. Человек, который даже не имея опыта в бизнесе, любой профессии, неважно, используя ее, сможет зарабатывать деньги. Кнопка «Секретно» — это наша интеллектуальная собственность. За ней охотятся наши конкуренты в других компаниях, в параллельных ветках и так далее, у которых нет такой эффективной схемы работы. Поэтому она у нас закрыта. Она у нас с градацией там определенной, то есть все не так просто. Там находится пятишаговая ступенчатая система бизнеса, то есть как приглашать на форсаж, подготовка, скрипты, по которым ведется диалог, полностью расписанный алгоритм общения. Если говорят да, если говорят нет, все расписано, ответы на возражения. Новичок в самом начале просто читает все по схеме, тем самым он параллельно учится. Как правильно включать партнеров, как ставить цели, как строить бизнес, поэтапные тренинги, которые ведут его к результату совместно с командой, то есть он развивается таким образом намного быстрее. Все это расписано в этой кнопке секретно, все фишки там. Все, что здесь собрано там, это 20-летний опыт профессионалов, которые убрали все, что не работает, и собрали в одну схему все то, что работает и дает максимальный результат. Так вот, для того, чтобы получить доступ к нашему опыту, к этой системе, получить все фишки, секреты наших лидеров, спикеров, который сегодня вещает на канале Форсаж Info, нужно сделать усилия. Для этого, чтобы вы получили доступ к этим инструментам, вам нужно взять определенный бизнес-пакет. Тогда мы понимаем, что вы начали бизнес, и, соответственно, мы открываем для вас эту систему. Сейчас я вам покажу эти пакеты. Каждый из них лучше и выгоднее предыдущего. Мы все не будем рассматривать, рас рассмотрим только два бизнес-пакета. Амбассадор и Джамбо один год. И также мы потом рассмотрим еще европейский амбассадор отдельно для европейцев. Пять причин, по которым я рекомендую брать именно этот пакет для Европы. Я рекомендую брать а, для, Европ... для Европы только пакет Ambassador годовой. Он еще более выгодный, чем Джамбо Год, я вам потом все распишу, покажу. Значит, вам зададут вопрос, разница между стартовыми пакетами, поэтому запишите, что они дают. Первое. Статус, квалификация. В каждом пакете компания вам дает определенную квалификацию на несколько месяцев вперед, она дает вам возможность сразу же получать бонусы в размере от 20% с первых линий, 15% со вторых, и третьих с, э, линий 10% с третьих линий. То есть дается вам квалификация в кредит. То есть как только у вас появляется первый партнер, он заработал свои 35 долларов, вы сразу же получаете 20%, даже несмотря что, на то, что вы включили только первого партнера в бизнес. Хотя вам нужно включить уже в организацию, чтобы получать, например, еще и 10% с третьей линии, вам нужно 36 человек в организации. Вы еще этого не сделали, но уже получаете возможность получать проценты с первых, со вторых, с третьих линий благодаря этим пакетам. То есть вам дается своего рода доспехи сапфира на три или на шесть месяцев с возможностью получать больше прибыли, потому что так или иначе вы будете подключать бизнес-партнеров, но уже будете получать максимальную прибыль из той работы, которую вы так или иначе будете делать. Или вы заработали меньше, или вы заработаете больше. Конечно же любой предприниматель он делает так, чтобы заработать максимально на свой бизнес. Пакет «Амбассадор» дает вам квалификацию «Сапфир» на 6 месяцев. Помните, «Сапфир» — это человек, который уже получает с первой, со второй, с третьей линии проценты. И 20, 15, 10. Пакет Джамба 1 год» дает квалификацию «Сапфир» на 3 месяца. Но он дает более серьезные преимущества, которые я вам сейчас покажу. Дальше у нас есть срок действия, то есть активность. И вот тут пакет «Джамбо 1 год». И пакет «Амбассадор годовой» он просто на голову круче «Амбассадора», потому что он дает активность на 12 месяцев. Вы больше ни копейки не инвестируете. У вас есть уже вся необходимая вам продукция. Целый год вы просто на 100% вкладываетесь в развитие вашего бизнеса. Вам не нужно думать о том, что вложить и так далее. Ваш бизнес полностью скомпонован, скомплектован на целый год, полностью застрахован. Сразу же вы начинаете окупать вложенные средства и зарабатывать сверху. Это самый главный плюс этого пакета. Это лучший предпринимательский старт. Пакет «Амбассадор» дает всего один месяц активности. То есть это не бизнес пакет, это как клиентский пакет. И потом вам надо снова платить за доставку, упаковку, делая заказы на 60 CV. Продукция. В пакете Jumbo 1 год находится в три раза больше продукции, чем в пакете Амбассадор. Мы работаем с серьезным продуктом, поэтому у вас есть три возможности. Первое. Вы можете продукт продать, отбить ваши деньги, заработать сверху. Использовать, получить результат, который вам нужен. Третье. Подарить вам, вам просто не нужно будет покупать какие-то подарки. Ваши друзья будут довольны, соответственно, у вас могут появиться новые клиенты. То есть в любом случае вы выигрываете. Следующий момент, вы получаете дубликацию. Дело в том, что люди, они не делают то, что вы им говорите. Люди так устроены. Человеческая психология, они делают то, что вы делаете. И они просто смотрят и повторяют за вами. Так оно происходит в жизни. Если вы взяли пакет «Амбассадор», то вы даже не, не надейтесь, что ваши люди будут брать пакет «Джамба» один год. Они будут следовать вашему примеру. Потому что вы являетесь своего рода авторитетом для них. Если вы берете амбассадор, то и ваши люди его возьмут. Я не дурак брать какой-то другой пакет, я возьму такой, какой он взял. Поэтому очень важно делать то, что я вам говорю. Если вы начинаете бизнес, вы играете по правилам бизнеса. Если вы хотите сделать максимальный результат в этом бизнесе, достигнуть максимальных результатов, вы должны играть по правилам бизнеса, не по каким-то другим правилам. Поэтому, если вы хотите получить максимальный результат, вы хотите заработать большие деньги, играйте по правилам, правильным правилам. Не придумывайте, как говорится, велосипед, потом вам на нем же ездить. Давайте посмотрим на примере, распишем с вами бизнес-план, чтобы вы могли определиться со стартом в вашем бизнесе. Записывайте и зарисовывайте прямо за мной. Давайте рассмотрим, вот вы, левая у вас команда, правая команда. Мы делим лист на три части. Раз, два, три. В каждой рисуем по такому кружочку с командой слева и справа, чтобы вы сразу видели перед глазами три варианта. Давайте просчитаем, как будет развиваться ваш бизнес. Первый вариант это бизнес старт с амбассадор. Значит он у нас стоит 1000 с чем-то плюс доставка НДС и 90% вероятности, что люди на практике будут тоже приходить с этими пакетами в вашу организацию они стартанут так же, как и вы. Не будем считать на сумасшедших цифрах, да, мы посчитаем это на 10 людях. Как будто у вас в команде 10 человек. 5 в правой, 5 в левой. Рисуем. Мы не можем посчитать все виды дохода, да, матчинг бонусы. Мы можем посчитать циклы и стартовые премии. То есть два вида дохода мы с вами можем очень легко посчитать. 10 человек с пакетами Амбассадор. 500 CV пакет Амбассадор дает. И еще прямую премию он дает 250 долларов. То есть вы получите 2500 долларов. 10 человек, которые купят у вас пакеты, соответственно, вы получаете 2500 долларов. Также вы получаете по 500 CV. Значит, 500 CV, 5 человек с одной стороны, 5 на 500, это у нас 2500 CV, и со второй тоже 2500 CV. В сумме у нас 5000 CV, которые мы заработали. Это примерно 6 циклов. 35 умножаем на 6, это 210 долларов. Итого у нас получается 10 человек, которых вы включили с амбассадорами, с пакетами, это вы заработали 2500 прямыми премиями, по 250 за каждый, плюс 210, это 6 ваших закрытых циклов, итого у вас получается 2710 долларов вы заработали. Теперь просчитываем джамбо годовой, 5 человек, значит джамбо годовой он дает вам активность на один год, значит 10 человек он дает Каждый пакет 200 долларов вам прямой премии. 10 человек умножаем на 200 долларов, это 2000 долларов только на прямых премиях вы получите. В сумме Джамба годовой дает 400 CV сразу же и плюс 60 CV на 11 месяцев. Значит, смотрите, сколько это у нас получается. Это у нас получается 400 плюс 660 CV. А, таким образом, 400 плюс 660 это 1060 CV в течение года вы заработаете. Умножаем это на 10, так как у вас 10 человек, соответственно 10 600 12 циклов. Мы делим это на один цикл, 900 CV, соответственно мы получаем 12 циклов. 12 циклов, если округлить, это у нас там примерно получается 420 долларов вы заработаете, только по циклу. То есть 2000 мы с вами заработали на первых премиях, на прямых, и плюс... 420 долларов на цикл. 2420 у нас получается в сумме. А теперь мы рассмотрим с вами Амбассадор один год. Значит, 10 человек, каждый взял пакет Амбассадор на один год, это вы получили прямых премий 300 долларов, то есть в сумме 3000. 10 человек в течение года, они дают 1000 CV сразу и 660 в течение одного месяца. То есть 1660, 10 человек, соответственно, вы получите 16 тысяч. 600 CV. 16 600 CV мы делим на один цикл 900 CV получаем 18 и там с половиной циклов округляем до 19 19 умножаем на 35 и мы получаем 665 долларов того у нас получается 3000 плюс 665 мы получаем 3665 долларов а теперь то же самое давайте рассмотрим на, на будущее, то есть, например, уже на 100 человек, да, у вас уже 100 человек на второй линии. Рассчитываем. Вы уже не получаете прямые премии, потому что это ваша вторая линия, то есть вы уже вот эти вот 100, 200, 250, 300 долларов не получаете. Но у вас начинают скапливаться вот эти вот циклы. У нас идет пакет «Амбассадор», это 500 CV, мы умножаем на 100 человек, которые уже на второй линии у вас появились, Взяли эти пакеты 100 человек по 500 CV, это у нас 50 тысяч CV в сумме мы получим. Таких столько баллов. И у нас, если мы их разделим на 900 баллов, 900 баллов это один цикл, то получится 55 циклов. 55 циклов мы умножаем на 35 долларов, потому что каждый цикл стоит 35 долларов. И мы получим 1925 долларов по циклам, если у нас в команде будет еще на второй линии 100 человек с пакетами амбассадор Теперь мы просчитываем наших партнеров на с пакетами Джамба годовой 1060 CV умножаем на 100 человек получаем у нас 106 тысяч CV делим на 901 закрытый цикл это 117 циклов мы получаем и умножаем их на 35 долларов мы получаем 4095 долларов на цикл вы видите сразу же это в два раза больше больше чем в два раза даже если у вас будет с пакетами Амбассадор. Вы заработаете в два раза больше. Так, теперь рассмотрим Амбассадор один год, который доступен только на европейском э, рынке. Один из самых лучших пакетов, которые сегодня вообще есть в компании. То есть, он дает нам, вы видите, да, то есть 1000 CV сразу, мы помним, да, и 660 в течение одного месяца. Значит, 100 человек умножаем на 1660 CV, которые он дает в течение года, и мы получаем 166 тысяч CV, которые мы получим. 166 тысяч мы делим с вами на 10 900 э, баллов, это у нас 900 CV, это у нас закрытый цикл один, И у нас получается 184 цикла, которые мы получаем. Умножаем на 35 долларов, каждый цикл стоит 35 долларов. 184 умножить на 35, получается 6440 долларов. Мы с вами получим плюсом, если у нас будут 100 человек, которые входят с таким пакетом. Амбассадор один год. Разницу вы видите, она на 25, на 30% выше чем любой другой пакет. Прибыль намного выше. Рассмотрим третий случай. Потому что вы идете на вы идете на следующую квалификацию, хотите зарабатывать больше, и, соответственно, у вас уже на третьих линиях в течение, там, полтора года, потому что ускорение идет, у вас уже тысяча человек. Почти пять лет, да, у меня более четырех тысяч человек сегодня в бизнесе. И, соответственно, на первый год у вас уже получается тысяча человек, идут дубликация. Значит, что получается? Смотрите, когда у нас входят уже люди, Соответственно, с пакетами амбассадор. Тысяча человек – это 500 тысяч CV мы получим в течение одного года. Делим это на 900, на один закрытый цикл. Мы получаем один закрытый цикл, нам дает 35 долларов. Мы получаем 555 закрытых циклов. Я даже не считаю работу спонсора, то что вам еще помогают строить организацию только ваши личные, Работа. 555 циклов на 35 долларов у вас закроется. Вы получите 19 425 долларов в течение года. Это если вы будете включать, в вашей организации будет только амбассадор. Теперь давайте рассмотрим пакет Jumbo 1 год. Тысячи человек, которые взяли пакет на 1060 CV, то есть Jumbo 1 год, он дает за год 1060 CV. Это равняется, 1000 умножаем на 1060, это равняется 1 миллион 60 тысяч CV. 1 миллион 60 тысяч CV мы делим на один цикл, 900 CV, и получаем в сумме 1177 циклов. 1177 циклов, один цикл равняется 35 долларам, мы умножаем, получаем за год мы прибыли 41 195 долларов. Мы заработаем, если у нас будет структура, через год мы заработаем за один год 41 195 долларов. Теперь просчитаем самый выгодный пакет. Европейский, амбассадор, один год, тысячу человек умножаем на 1660 CV, которые он дает в совокупности. Это получается 1 миллион 660 тысяч CV в целом. То есть, 1 миллион 660 тысяч CV мы делим на один цикл, 900 CV. Мы получаем, за один год у нас будет закрытых 1844 цикла. 1844 цикла мы умножаем на один цикл, который стоит 35 долларов. И получаем 64 540 долларов. Мы заработаем, если у нас будет в организации 1000 человек с пакетами Амбассадор один год. 41 тысячу мы заработаем, если у нас будет э, организация с Джамбо годовыми. И если у нас будет тысяча человек организация с амбассадорами, мы заработаем всего 19 425. Вы понимаете, насколько важно, чтобы ваша организация строилась правильно в бизнесе? То, те же самые усилия, но вы заработаете больше. Или же вы заработаете 19 тысяч, или вы заработаете 41 тысячу, или же если вы живете в Европе, соответственно вы заработаете 64 тысячи. Разница очевидна, с какого пакета лучше кому стартовать. Европейцам с годовым амбассадором, всем остальным СНГ, рынок, Россия, Беларусь, Казахстан и так далее. А по-любому с джамбо один год, который даст максимальную прибыль, который даст квалификации, прибыль. И через год у вас будет отличный чек, которым вы сможете удивить любого человека. Вы видите разницу, разница колоссальная. Вы видите ваш бизнес, как будет развиваться в будущем. Либо вы заработаете. 41 195 либо вы заработаете 19 425 долларов. Дело в том, что вначале человек хочет сэкономить, начав бизнес маленького пакета, но на будущее получается так, что этот человек сам себя обкрадывает. Потому что если смотреть на перспективу, от а предприниматель всегда смотрит вперед и просчитывает все на несколько шагов вперед, на несколько год, лет вперед, на год вперед, как минимум. И поэтому мы с вами просчитали бизнес вперед на один год, чтобы вы понимали, какие деньги вы заработаете. В одном из этих трех случаев. И примерно вы видите, какой пакет дает какие результаты. И при этом мы с вами не посчитали помощь спонсоров, матчин-бонусы. Мы просчитали только по циклам и по прямым премиям. И как я, да, смотрю на это. Я бы хотел получить за одну и ту же работу больше денег. Вы на цифрах, на цифрах все просматривайте. Что при одной и той же работе, те же 10, 100 или 1000 человек через год работают. То есть вы получите совсем разные деньги. Мышление бедного человека от богатого отличается именно в этом. Бедное мышление это когда ты всю жизнь пытаешься сэкономить, а денег как не было, так и нет. А богатое мышление это когда ты думаешь не как сэкономить, а как заработать больше. Неважно сколько мне нужно для этого вложить. Покажите мне, что я с этого буду иметь. И в 100 случаев второе мышление в 100 и 100 выигрывает. Четвертый стол – это отношения, друзья. Как обычно устроена наша жизнь? Наши родители, они что нам говорят? Иди в университет, закончи его, устройся на работу. В лучшем случае э, за тысячу долларов в месяц на всю оставшуюся жизнь. Хотите больше – идите в море, получите ваши 3000 долларов. Шесть месяцев далеко от семьи, далеко от дома. И поверьте, в этом ничего нет романтического, да, и это все проходил. Что это за жизнь, когда 50% своей жизни – Особенно самые лучшие годы ты просто пашешь в открытом море в железной тюрьме, как мы называем, в банке, за 3000 долларов. Это не жизнь. Поэтому вы должны понимать, что человек, который позвал вас в бизнес, он заинтересован в вашем успехе, не меньше, чем ваши родители. Он верит в вас, он будет вам помогать, вам и стоять рядом, поддерживая вас, потому что если вы начнете зарабатывать тысячи долларов в месяц, Потом в неделю, потом через три года и в день. Если компания ему платит 20%, а он будет получать даже 30%, помните, я вам объяснял почему. Поэтому он будет вам рекомендовать делать только то, что позволит вам быстро преуспеть в бизнесе. Поэтому все, что я вам сегодня показал, я вам рекомендую максимальный вход в бизнес. Система так устроена. Если ваш спонсор научит вас зарабатывать деньги, компания будет ему платить. И вы должны понимать, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, нужно серьезно учиться. Вы в университете учились 5 лет. Кто-то больше, чтобы потом выйти на работу и начать работать за маленькую зарплату. Здесь вы тоже будете вначале зарабатывать немного, но это будет одновременно с вашим обучением. Через 5 лет, поверьте мне, если вы будете инвестировать деньги в бизнес, в свое обучение, в себя, то я готов поспорить на что угодно, что через 5 лет ваш бизнес будет полностью содержать вас. Вы купите себе квартиру, автомобиль, вы будете зиму переживать где-то в Испании, в своей квартире с видом на море. А не так, как это делает большинство, работая за 1000 баксов в месяц и выплачивая ипотеку на двухкомнатную квартиру да, на 40 лет вперед, ездя на дешевом автомобиле каждое утро с 9 утра до 6 вечера, 5 дней в неделю, работая на своей любимой работе, с любимым начальником в кавычках. У большинства нет терпения на то, чтобы построить бизнес в течение 5 лет, который их будет содержать потом всю жизнь оставшуюся. Но зато есть терпение работать 40 лет по 8 часов в сутки, по 12, ждут каждую неделю пятницу. Это проблема на самом деле, что человек свою жизнь ждет каждый день пятницу, чтобы в итоге получить потом 150 долларов пенсии. Отличный результат, поздравляю. Как сказал Генри Форд, старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки, вкладывайте в себя. Я в жизни не сэкономил и доллара, пока не достиг 40 лет. Это сказал Генри Форд. Так вот. Это не будет простой дорогой, но она того стоит, чтобы за нее побороться. Отношения – это и есть ваши инвестиции, денег, времени, усилий, обучение, потому что в этом бизнесе есть люди, у которых нет способностей, но есть большое отношение. И есть люди, у которых есть суперспособности, но нет отношения. Так вот преуспевает именно те, у кого есть отношения. Именно поэтому очень важно для тех, для вас, как для предпринимателя, попасть на спецобучение, которое называется спецфорсаж, где вы познакомитесь с профессионалами этого бизнеса и за короткий сжатый срок получите навыки построения бизнеса. Вы сможете познакомиться с этими людьми, пообщаться, услышать, получить рекомендации от людей, которые сегодня зарабатывают до 10 тысяч долларов в месяц и выше. Чтобы получить то, что вы хотите, вам нужно выйти из зоны комфорта. Это ваша комната, ваш эмувальник, ваша привычная работа, еда – все это ваша зона комфорта. И вы должны понимать, если вы хотите преуспеть, нужно сделать усилия. Мы будем вас этому обучать. Как правильно поставить цель, как поэтапно развиваться. Следующий пункт это действие. Бездействие, то о чем все я сегодня вам говорил, не сделает вам, не даст никакого результата. Так вот, если вы приняли решение, то действуйте. Ваши сегодняшние решения и действия приведут вас к тому результату, который вы хотите получить завтра. Потому что некоторые из вас сегодня на меня смотрят и думают, да, это классный бизнес, да, это крутая возможность, я понимаю, что хорошие деньги, я смогу заработать только с пакетом, но у меня просто нет денег сегодня. У меня проблем. Проблем нет на самом деле. Есть только временные финансовые трудности. И я прекрасно вас понимаю. Сам был в таком же состоянии. Знаю, что это такое и могу вам сказать одно. Ладно там, Вася, ладно, Инна. Я тебя пожалею по головке и скажу, не надо тебе брать пакет. Но я вам этим не помогу. Я не помогу вам изменить свою жизнь тогда. Поэтому я должен вас выдернуть, дать вам определенного пинка, под зад, чтобы вы начали действовать, чтобы вы изменили свою жизнь. Поэтому за вас я деньги искать не буду. Почему? Потому что за меня их никто не искал. Я пришел в этот бизнес осознанно, я приложил усилия, и поэтому я сегодня здесь получил результат. Не зарабатывают деньги только те, кто не готовы прилагать усилий. И возможно я скажу жесткие вещи, но не для того, чтобы вас обидеть, а для того, чтобы выбить вас из вашего насиженного мягкого места. Потому что иногда хороший пинок сзади является хорошим прыжком вперед. Поэтому сегодня у вас только два варианта, третьего не дано. Можете отработать 40 лет на государство, на дядю, на тетю, как хотите. Получать ваши 1000 долларов в месяц, 500, тысяч, может быть даже 2. Не страшно потратить 2000 долларов на свой собственный бизнес. Страшно прожить всю свою жизнь на эту тысячу долларов или на две и умереть с этим. Потому что кладбища, они усыпаны такими людьми. Все, что вы сегодня говорите, там, это не вопрос денег, это вопрос решения. Решения и мотивации в вашей голове. Почему? Потому что если я вам завтра скажу, есть место на работу, там, на нефтяные вышки в Норвегии, будут платить 2000 евро, срочно нужно пройти курсы специально, они стоят 2000 долларов. И вы получите это место. Но нужно это сделать очень быстро, потому что другие могут занять ваше место. У вас есть 5 дней, чтобы улететь в Копенгаген, за 3 дня пройти эти дневные курсы, вернуться и полететь на нефтяную платформу. Что вы сделаете? Вы за час найдете 2000 долларов. Вы завтра же купите билет на самолет, вы пройдете эти курсы, через 5 суток вы будете работать на нефтяной платформе и зарабатывать ваши 2000 евро в месяц. Потому что, если вы этого не сделаете, утром будет очередь людей с деньгами, которые будут хотеть занять Ваше место. Поэтому задайтесь вопросом, куда вы ходили все это время, что сегодня у вас нету 2000 долларов, чтобы начать свой собственный бизнес, свое дело. Потому что если до этого момента все, что вы делали в бизнесе, в жизни, в работе, или что-то еще привело вас к тому, что у вас сегодня, к тому результату, что нету денег у вас сегодня, нужно начать делать что-то другое для того, чтобы получить другой результат. Потому что Эйнштейн сказал, безумие, это делать одно и то же вновь и вновь и ожидать другого результата. Поэтому перестаньте делать то, что не работает. Пять лет назад вы тоже думали, что что-то изменится в жизни, но этого не произошло. Точно так же будет еще через пять лет. Вы просто станете старше и ничего не изменится. Но вы сможете потратить эти пять лет для того, чтобы ваша жизнь изменилась. Поэтому, чтобы получить другой результат, нужно совершать другие действия. Знаете, почему меня не трогают оправдания других людей? Потому что я не принимаю оправдания от самого себя в первую очередь. Либо вы начинаете бизнес, потому что у вас нет денег, либо вы не начинаете бизнес, потому что у вас нет денег. Все.